Здравствуйте, с вами Руслан Нагарнюк из Школовое УЭП. В этом уроке мы покажем более продвинутую технику отработки опережающих действий. Есть два момента, над которыми мы работаем. Может быть, опережение до удара. Вот я двигаюсь с противником, и вижу, что он хочет нанести удар, или же, например, он вижу, что он подходит ближе. Я опережаю его до удара, до его удара. Опережение делаю. Это первый момент. И второй момент – это когда он меня наносит удар, я во время его удара уже как бы опережаю, то есть со смещением, одновременный удар. Вот эти две техники мы будем прорабатывать. Итак, первое упражнение – это больше как похоже на теорию, чтобы ученики понимали саму технику механику опережающих действий. Начинаем с рук. Например, вот ученик выставляет руку, как имитирует удар. Итак, рука вот стоит, я делаю раз, делаю два. Смещается немножечко. Обязательно прикрываемся. Второй момент. Также, уклоняясь сюда, я могу ударить в лицо. Корпус и также в лицо. Следующий момент. Если удар идти с этой стороны, ныряю, также можно ударить в лицо. В следующий момент ухожу в эту сторону, ударяю сюда. Дальше удар с маленьким смещением, ударяем тоже в лицо. На боковые удары очень хорошо. Ну, естественно прямой, он будет более быстрый, более короткий. Но э -э, мы всегда стараемся прикрываться и плечом, и немножечко растем. Да, вот прикидываем удар, прикрываемся с этой стороны Также Удар снизу можно вот просто выводить немножко локоть контролировать, плачом контролировать руку. Если например летит удар сверху то у нас вариант такой больше тоже прикрываться, немножко подсесть и можно попадать. Также на, на нырке удары проходят да, на, на входе. Упражнение в том, что мой партнер сейчас постоянно выбрасывает один и тот же удар, а я набираю максимальное количество таких опережающих действий начинаем 1 приседа 2 три, 3 пошел 4 снизился 5 удар 6 да? меняет удары там снизу сбоку и вот так мы отрабатываем нарабатываем. мой партнер задача его сделать мне удар в голову прямой боковой как угодно когда он это делает когда чувствует что может попасть мне в голову со своей дистанции Сразу же бросает, как бы опережает до удара. Моя задача сделать быстрый уклон так, чтобы удар весь летит, удар летит так, чтобы я оказался под рукой. То есть не просто там, он делает удар, я уклонился в сторону, как часто бывает такое, ну, на начальных стадиях тренировок. Вот, четко он удар, я под, под руку ныряю. Он бьет меня только в голову. Режим работы у нас свободный, как бы, бой по правилам. Он бьет, я делаю уклоны. делает туда, там, передней руки. Руки можно менять. Поехали. Партнер также старается попасть в меня в любой момент, как только он чувствует, что я где-то приближаюсь. Но сейчас он может быть и в голову, и в корпус. Поэтому, если удар летит в голову, я делаю уголочек. Если корпус, летит удар в корпус, я могу делать также, так сбив с руками, чтобы руки у меня, оказывались все время на месте были. Или же, например, я также могу сделать легкую оттяжечку. Но желательно всегда двигаться немножко в сторону вперед. В сторону вперед. Следующее упражнение это уже не просто уклон, а уклон с ударом. Режим как бы вот настоящего боя. Он попадает не только в голову сейчас, а я его стараюсь уклон с ударом ударяю или в корпус, или в голову. Пойдем. Мой партнер атакует любые удары. Только мне сейчас в голову, прямые, боковые. Я опережаю, естественно, только по корпусу. Уже могу, могу немножко прикладывать э, силу удара. Партнер начинает медиа и потихонечку может ускоряться. Он наносит удар прямой и параллельно держит лапу вот здесь для удара в голову. То есть я могу как сюда ударить, так и сюда ударить. Поэтому уже как бы немножко разнообразно. Причем он может атаковать как прямые боковые в голову, так и удары снизу. Любые, любые удары руками. Начинаем тоже медленно, но в любом случае он атакует и лапу держит здесь. На случай, если я буду я наносить удар в голову. Здесь очень важно, чтобы тот, кто такой, в данном случае я, чтобы он двигался как в бою. Я постоянно это повторяю. Я двигаюсь как в бою да и в нужный момент стараюсь достать. То есть Я не стою уже на дистанции своего удара, да? я не стою далеко. Я стою так, чтобы как будто у нас идет бой. И вот так отрабатываю. Следующее упражнение, это уже партнер делает опережающие удары, но уже двоечку. Первый бросает на попадание, если не попал, уклонился, он сразу же бьет в цель, куда уже голова ушла. Тот, кто уклоняется, должен уклониться с ударом и, естественно, дальше двигаться, не оставаясь на месте. Если смещается в нужную сторону, то есть за спину, то мне уже будет очень трудно делать. Если будет смещаться сюда, да, вот, вот здесь как раз попадает. Но это это школа, это база. Мой противник меня атакует ногами, а я должен отвергать руками. Какая здесь техника? Итак, если летит, например, удар ногой в бедро, да, часто я видел лично, я думаю, его тоже что идет туда и вот как бы встречает. Вот, таким вот даже бойцы-реста людей, вот, делает ловушку и сразу ударяет Но, здесь, ребят, здесь очень большая опасность. Первое, это пропустить, если не бедро, а корпус, можно сразу уснуть тоже, пропустить, особенно в печень. Или же, если ловится, здесь же можно и голову пропустить. То есть, где-то, он показал немножко ниже, а получилось вверх. То есть, вариант где-то вот так, навстречу, ну, как показывает практика, тоже не очень эффективный. Что э, мы используем? Первый момент, это, естественно, на любое его движение, лично я стараюсь делать одинаковое свое движение. То есть на любое его движение я делаю одинаковое. То есть, это острое колено и острый лоб. То есть, я в первую очередь, он начинает, и я сразу же иду колено локтем на него. Это первое движение. так бы нога не шла, начинает там, бедро да, вот, что. И, естественно, с рукой еще раз, да, раз, пошел. С этой стороны, также два передний, например, да? выше корпус, также летит. Есть маленький нюанс. Когда удар летит в корпус, я, если, например, он выше колена моего, я не буду поднимать высоко колена, чтобы меня не высечь. Если выше колена, я все равно стараюсь, первый момент, это поймать или на колено удар, или на локоть, уколоть его травмирует. Идет раз, а потом уже идет удар. Если удар летит выше, я жестко тоже сближаясь на предплечье принимаю. Я, если готов, то удар ну, не, не проходит, не травмирует. Первое, это раз. И бывает такое, что удар летит вверх, бьешь, да, рука уже потом не пойдет. Тогда я идет прием, я отсюда уже удар. Такой немножко как бы момент может быть. Ну, с легкой задержкой, да. Первый бедрок, тих, ударим. Или же, например, так, да. и ударяем. Итак, мой партнер, прямой удар. Если прямой, та же самая стопка. Я коленом, локтем сбиваю, первый, как бы идет с сбиваю, и здесь бью. Если получается, например, он где-то идет ниже, я могу сразу ударить. По ситуации уже. Если удар идет вверх, то же самое. Да. Получается, что довольно таким если отрабатываешь, легко сбить. Также, если удар летит со взрота и вы настроены на опережение, то вы спокойно сможете сделать ход с колючим коленом, локтем и опередить. Да. Даже после того, что а, ударить там, в бедро, то тут открывается затылок, поэтому уже как на ваше усмотрение, что делать. Итак, партнер начинает спокойно атаковать медленно и начинает потом потихонечку увеличивать увеличивать скорость. Его задача достать меня рукой. Любая атака. Моя задача опередить ногой, удержать, чтобы он, естественно, меня не достал. Естественно, я контролирую силу удара, чтобы не пробить жилет. А потом пробивается довольно-таки легко. Следующее упражнение для отработки опережающих ударов ногами. Но ну, э, предварительно мы сейчас делаем немножко такую скоростную работу ног. То есть такие пятнашки э, попасть, убежать или сделать блок. То есть кто кого быстрее запятнает ногами. Бьем э, уровень голени, внутреннее внешнее бедро, корпус, голова. Защита или выход, или блок. Так, свободная скоростная работа. мы работаем, есть очень интересный момент, что э, когда ты начинаешь э, скоростную работу, то поначалу ты делаешь там выход, вход или блок, принял, отдал, и по ходу ты начинаешь видеть, что иногда можешь делать во время его атаки, там удар по опорной ноге или по той же ударной ноге. Поэтому этот, э, это упражнение, оно как бы выводит вас и подводит к тому, что вы... Уже видите, когда бить во время удара противника. Есть здесь три маленьких раздела, три этапа. Итак, первый мы отрабатываем. Мой партнер бьет, и я должен опередить ударом в бьющую ногу. Бьем и я вот опережаю. Просто как бы блокирую, ударяю в бьющую ногу. Здесь вариант такой может быть. Если я где-то не, не успеваю, естественно, для меня я могу просто на колено принять. То есть как бы колено ударить. Это тоже вариант. Если успеваю, я бью э, стопой в, в ведро. да, могу ударить голень, там просто голень. Могу ударить в ведро. Если там, например, круговой удар тоже веди. Да, вот хорошо остановить. Ну то есть как бы остановить. Так получается. Итак, или колено, или э, стопа. Следующий подраздел опережения ногами против ног, это опережать опорную ногу. Если летит удар, у меня руки принимают жесткий блок, корпус немножко наклоняется, уходит от удара. Я ногой своей высекаю опорную ногу противника. Немножко желательно ниже колена или можно бить в колено. Но в некоторых делах это не разрешают делать. Здесь можно или таким Круговым ударом высечь или же по, по прямой. Если удар летит прямой, я также выношу колено. В крайнем случае я заблокируюсь коленом. В лучшем случае я просто там, попаду в э, опорную ногу. Итак, начинаем. Он атакует любые удары. И в бедро, в корпус, и в голову. А я уже отрабатываю э, свою технику. Опережаю и заряжаюсь только на опорную ногу. Нанести, чтобы не травмировать но вот намечать и третья часть опережения ноги против ног это я на любую атаку своего противника я стараюсь попасть в корпус в центр тела если удар летит прямой я естественно понимаю сначала колено в лучшем случае я защищаюсь коленом, в лучшем случае я с коленом продолжаю удар в корпус. Если удар не тикнул удар, я также же продолжаю. Вот. И начинаем дать хуйку работать. Свобода атака на мою свободу э, опережения. Главная задача, если мой партнер, ну или противник, летит на меня с атакой, и я буду делать какой-то боковой удар, он может спокойно провалить меня, то есть как бы войти и поразить э, удар. Если я буду встречать прямым стопорящим ударом, у меня есть шанс его удержать на той дистанции, чтобы он меня не достал. Поэтому очень часто бывает, что где-то вот этот удар, он или мягкий, а не жестко встречает, или где-то не точно попадает. Для этого мы такую игру разработали. Партнер в жестком жилете или держит э, большую такую, э, лапу и старается меня вытолкнуть с определенной э, площадки. Вытолкнуть. А я жесткими ударами должен его как бы или остановить, или тоже вытолкнуть, или опрокинуть. Можно лечь. Так, прямой боковой разворот, Главное удерживать его на дистанции. Ну, вот такое себе ударное сумо. Проблем. Мой партнер атакует меня руками, уже пробует делать любые атаки, прямые, боковые, любые. И может пробовать начинай более так простые, то есть одиночные, двойки может пробовать делать. А потом уже, если я уступаю нормально, может пробовать и выдергивать, то есть как бы вести практически а, полноценный бой руками против меня. Я делаю только опережение ногами, ну, пока что работаю только в корпус, ноги не только в корпус, жестко остановить и убежать своих дистанции. Его задача дорваться до меня и до меня попасть. Мой партнер атакует меня руками и ногами. Любые угары, в любую часть тела. Я оторяжаю только руками. Мой партнер атакует меня руками, ногами, я опережаю только ногами. Мой партнер атакует руками, ногами, я опережаю тоже руками или ногами. Свободный учебный бой, но с применением опережения. Здесь есть важный момент, на который надо обратить внимание. Если я хочу делать опережение, его нельзя делать постоянно. Потому что вас партнер есте... естественным образом может раздернуть. вы бросили опережение, он остынет. Поэтому свободная работа, где-то просто удар, где-то опережающий удар, где-то там дернули, выдернули его, и их Руки свободная работа. Если удар наносится в голову, а я переезжаю вот в таком вот положении, то есть у меня сильно открыта боковая часть головы. И это, естественно, может противник тоже использовать для попадания. То есть как, как нужно? Нужно голову прижимать, подбородок прятать за плечо и лоб направлять немножко вперед. Вылинять максимально плечо. Вот, вот ошибка. Открыв лисок, подбородок сбоку. Вот правильно. И здесь там разный уровень удара, может быть тоже, но главное прижимать вот руку к подбородку, подбородок к плечу. Опережаем руками против удара ног. Если удар летит, например, в бедро, бывает такое, что делают, вот, ловят ногу и здесь опережают. Опасность того, что все-таки пробьют, попадут в корпус или в голову. Вы будете ловить, он не вниз ударит, а ударит вверх, и вы ловите, а здесь уже засынает на то есть, здесь, если уже пошел блок, здесь однозначно, блок жесткий, можно немножко даже ногу приподнимать, здесь уже вкладывать удар. Вот. Если этой рукой опережать, то же самое. Я для начала заряжаю, как если я заряжаюсь на то у меня локоть и колено настроены на удар. То есть, я как бы лечу сначала локтим коленом вперед, а потом уже проходит удар руки. То есть я как бы раз, а потом бью. Если удар высокий, сильный и сдерживает мне руку, бьет удар, раз, она уже не вылетит. То вот это с постановкой ноги у меня вылетает как бы задняя рука. Это второй момент. Одна из ошибок это стараться во время боя на каждую атаку противника делать опережение. Это тоже есть ошибка, потому что он может это понимать. И вас уже выдергает. Он как бы вас как будто пошел, вы пытаетесь опередить, и он уже здесь вас встречает. То есть опережать только тогда, когда чувствует. Не надо спешить. Следующая ошибка. Что касается опережения э, ноги против ноги. Если летит удар э, круговой, и я здесь в бедро, здесь он мало эффективен. Ну, Во-первых, лично мне ни разу не удалось нормально ударить бедро, чтобы противника подбить. Но если вы наносите удар такой по голени, тогда намного легче его высечь и намного больнее будет противник. Это что касается как раз вот такого удара. То есть мы вытекаем, здесь будет намного больнее. Но если удар я буду опережать прямым удар, то здесь конечно лучше атаковать в ведро. Идет удар, да, а я опережаю уже в бедро. Здесь Удар приходит за или ребром а, стопы. Он такой острый получается и хорошо формирует противника. Ну, овладев техникой опережающих действий, естественно, вы намного улучшите эффективность вашего боя. Это, признаюсь, сложная техника, которую могут овладеть только уже более продвинутые спортсмены, у которых есть опыт. Но, тем не менее, начинать нужно всем. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы, Предложения, замечания пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, скачивайте наше мобильное приложение для тренировок и всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.